Всем привет, привет и добро пожаловать на канал Я Оля. И вы часто мне задаете вопрос, как же сделать базу для слайма, да еще и для рестока, чтобы продавать эти слаймы. И как я делаю базу для рестока? Для начала, конечно же, нам нужен клей ПВА. Хороший клей ПВА. У меня он такой вот беленький. И сейчас в этот клей ПВА мы будем добавлять нужные для нас ингредиенты. Если хотите, чтобы я еще рассказывала различные секретики, то тогда обязательно ставьте лайк этому видео. И смотрите, мы в эту емкость налили примерно 600 мл клея. Теперь нам нужно примерно 200-250 грамм воды. Вот у меня эта тарелочка. И я сюда смело добавляю. Примерно 200-250 грамм. Теперь нам это все тщательно нужно с вами размешать до однородной массы, потому что у меня лишний клей очень густой. Вот Размешала я наш клей и теперь мы будем добавлять наши ингредиенты. Для начала я добавляю гель для душа, он у меня непрозрачный, называется питательный, 5 злаков. Очень хорошая вещица и мне он лично нравится, потому что пахнет нейтрально и очень хорошо разжижает слайм примерно добавляем грамм 30-50 жидкого мыла. Теперь сюда же мы еще добавляем масло. У меня вот такое вот маслица завалялась для волос от Эльсеф. Я им не пользуюсь. И также добавляю его в слайм. Уже не первый раз. Рецепт проверенный. Тоже все делаю на глаз. Потом я добавляю крем. У меня в данном случае крем для тела. Вы можете использовать любой другой крем, который у вас есть. Его нужно не очень много. Вот такого количества примерно будет достаточно. Теперь нам нужно это все тщательно опять перемешать. Мы будем добавлять пену для бритья. У меня жилет. Делаем так, чтобы пена для бритья покрывала примерно нашу емкость. Сверху клей. И все теперь тщательно перейдем. Все наши основные ингредиенты добавлены и размешаны. И теперь мы будем добавлять наш загуститель. У меня в данном случае это бура, разведенная вместе с водой. И добавляем понемножку, чтобы не испортить наш Лайм. Вы можете использовать любой другой загуститель, например, отраборат натрия или порошки жидкие для стирки. Пробуйте, экспериментируйте. Также еще жидкость для линз. Но мне больше всего нравится использовать буру с водой. Она, как загуститель, очень хорошо работает. И теперь мы будем с вами понемножку добавлять буру и размешивать, и вымешивать. Наш слайм для рестока. Вот и готова наша база для слаймов, для рестока. И настолько он классный получился. Постоял один час примерно, и я вам решила его показать. Он очень хрустящий. Его приятно мять. Очень пластичный. И очень хорошо растягивается и хрустит. Можно достать его из нашей банки, но огромный <смех> получился и потокать маленький. Когда он постоит. Один-два дня он будет очень воздушный и пластичный, из него можно будет делать гигантские пузыри, или либо можно будет расфасовать по баночкам, положить красивые губки, фоам чамкс или всякие фигурочки и сделать этот слайм для ристопа. Если вам понравился рецепт то обязательно поставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. А сегодня всем огромное спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Ваша я, Оля.